Так, все, погнали дальше. Эмоциональные потребности. Итак, первая эмоциональная потребность, которая наполняет наш колодец с доверием. Понятно, что после того, как наш, наш колодец с доверием не наполнен, э, обломан, то потом еще и понятия нет как такового, да, что это такое доверие. Потому что доверие это, по сути, э, тренируемая мышца. Но кому-то ее проще тренировать, кому-то сложнее. Итак, первая эмоциональная потребность это стабильность и предсказуемость. Стабильность и предсказуемость. Итак, эмоциональная потребность. Еще раз приведу пример. Был проведен неоднократный эксперимент. Две группы младенцев разделили на две части. Обе части содержали в технически правильных условиях. Их кормили, поили, и они были в теплоте. Но... Одну группу любили, эмоционально наполняли, другой группе просто механически обслуживали. Группа, которая была младенцев, которую обслуживали только механически, очень быстро начала падать по показателям стремиться к смерти. Естественно, эксперименты прекращают, но делают глубокий вывод, что эмоциональные потребности равно выжить. Ну, то есть, если у нас эмоциональные потребности не удовлетворены, то мы начинаем гибнуть в той или иной степени. А у младенцев, понятно, все гораздо острее, то есть с ними нужно разговаривать, гладить их, трогать руками. У взрослых людей чуть-чуть все более растянуты. Стабильность и предсказуемость. Стабильность, запишите, стабильность – это вы знаете, что делать, если завтра будет другим. Я знаю, что делать, если завтра будет другим. То есть, когда у меня внутри наполнена история со стабильностью, я знаю, что делать, если завтра будет другим. Я знаю, что делать, если завтра этот проект сорвется, я знаю, что делать, если завтра кончатся деньги, я знаю, что делать, если завтра я вдруг проснусь и заболела, или состарилась да, что-то случилось, я знаю, что я буду делать завтра. Это про стабильность, про предсказуемость. Это я знаю, какое будет завтра. Я знаю, какое будет завтра. Завтра будет среда, 25-е, майский день. Прохладный. Еще? Я надеюсь. Пальцы. Да, мы делаем вот так. Понимаете, как бы в прохладу всегда можно раздеться. В жару ты не можешь раздеться О. сильнее. Ой, вернее, одеться потеплее. Да, правильно, одеться потеплее. Перегрелся, все, нормально, есть что расснимать. В жару ты ничего не можешь сделать. Итак, стабильность – это когда я знаю, что я буду делать завтра. Предсказуемость – это я знаю, каким будет завтра. Представьте себе ситуацию маленького ребенка, который находится вне стабильности. Давайте, вне предсказуемости, начнем с этого. Какой ребенок? Ну нет, что вокруг ребенка может быть? Что вокруг ребенка? Какие родители должны быть у ребенка, чтобы ребенок жил в жесточайшей непредсказуемости? Психи. Психи, да. Но если не психи, да. Так-то да. Ну, алкоголики. алкоголики, например, да. И мы не знаем, да, это когда папа, алкоголик домой приходит и говорит: Сы меня уволили с работы, а, и теперь у меня нет денег. И дети радостно, ну, не радостно, а так, Садись, спрашивает: папа, ты будешь меньше пить? Папа им что отвечает? Пусть не, не дети, вы будете меньше есть. А вот это как раз про непредсказуемость когда ты не знаешь, будешь ты есть или не будешь есть. Сегодня тебе вообще удастся домой попасть или не удастся?